Коллеги, еще раз добрый день. Я думаю, мы будем начинать уже наш вебинар. Все, кто подключились, уже здесь. В крайнем случае, все, кто подключится чуть позже, смогут также к нам присоединиться. Плюс к этому будет доступна видеозапись вебинара. Плюс можно запросить будет у вашего менеджера. Итак, зовут меня Прони Николай. Я менеджер продуктов компании Ferron. Сегодня мы поговорим про низковольтную трековую систему магнитную компании «Ферон», поступившую к нам пару недель назад. Рассмотрим особенности, преимущества и, собственно, ассортимент. После презентации также продемонстрируем, собственно, всю магнитную систему вживую. Также заранее скажу, что во второй половине вебинара мы проведем розыгрыш, как обещали, сувениров. Вот они у меня так в пакете представлены, так чуть позже продемонстрирую, Покажу. Они будут уже отличаться от э, тех суниров э, которые мы разыгрывали в, в вебинаре, проведенном неделю, недели ранее. Ну, и тогда начнем. Э, собственно, начнем мы с демонстрации э, видеоролика по магнитной трековой системе 3D, который у нас имеется. Э, возможно, вы уже его видели, могли видеть залитым э, на YouTube. Но, ну, тем не менее, продемонстрируем и после продолжим вебинар. Ну и, собственно, теперь начнем а, обсуждать все, что вы могли увидеть на данном видеоролике. А, для начала, собственно, название – низковольтная трековая магнитная система. А, почему она так называется? А, первое, собственно, из названия следует – низковольтная. То есть здесь, в отличие от а, однофазной трековой системы, а, всю эту систему питает напряжение 48 вольт что является достаточно безопасным и имеется возможность размещать, собственно, всю трековую систему даже на стены и не бояться случайного контакта с предыдущими ведущими частями, поскольку, как сказал, ну, данное движение достаточно безопасно. Вторая особенность, выходящая из названия, это, собственно, магнитная. Почему магнитное? Это взято из одного из основных ну, и первоначальных способов крепления светильников. В шинопроводе, соответственно, в адаптере светильника имеется магнит, который крепится к стальной пластине, расположенной в самом шинопроводе. Но более того, у нас система фиксации более надежная, так называемая комбинированная. То есть у нас еще имеется на адаптере кнопка, при нажатии на которую можно, собственно, либо ослабить клипсы, адаптер, либо сделать их более жесткими, соответственно, для более надежной фиксации всей этой конструкции внутри шинопровода. А следующая особенность этой системы – это лаконичность. Здесь ширина полосы, итоговый всего лишь 26 миллиметров. И, по нашему мнению, это самый оптимальный размер, поскольку есть более узкий профиль, есть более широкий. но ну, соответственно, широкий смотрится слишком громоздко, по нашему мнению, узкий, ну, слишком, скажем так, незаметен. Поэтому вот данный размер, по нашему мнению, является оптимальным в использовании. И следующая особенность всей этой конструкции – это стильность, поскольку нет видимых проводников, видимых каких-то ведущих частей. Они все спрятаны внутри шинопровода, и опять же, за счет того, что шинопровод сам по себе имеет очень высокий достаточно профиль, а адаптеры у светильников достаточно узкие, то есть их не видно при установке в шинопроводе, есть просто ощущение такое визуальное, что светильники якобы установлены ну, из ниоткуда, то есть сколько у этих всех частей не видно, что тоже является достаточно таким стильным элементом. Собственно, далее двигаемся к преимуществам трековой системы магнитной. Тут, собственно, мы остались, ну, своими, поддерживаем свои стандартные в однофазной трековой системе, и, собственно, преимущество дублируются. Но, тем не менее, кто не знает, повторим. Uh, собственно, первое преимущество наших светильников – это отсутствие слепящего эффекта за счет того, что светодиод посажен достаточно глубоко вот в корпус, как слева на фотографии видно, uh, либо представленные вариации с матовым рассеивателем, он, собственно, ну, не создает помех находящимся в помещении, потому что при uh, большинстве углов, ну, которые могут попасть собственно, в поле зрения данный светильник, при большинстве углов, он не, ну, не ослепит, то есть не будет, uh, скажем так, в глаза. Вторая особенность – это матовая порошковая краска, которая, в отличие от глянцевой, глянцевой краски, на матовой не так, видна, не так видны отпечатки пальцев при, при каком-то перестроении, например, перемещении в интерьере. Там, если взяться за светильник и повернуть его, ну, как я сказал, не останутся жирные отпечатки пальцев. И вторая такая более... Важная особенность в годовых целях – это на матовой порошковой краске не так видна пыль, собственно, которая седает со временем на любом предмете, в том числе на светильник. Ну, собственно, внешний вид светильника не испортится. А следующая особенность – это многообразие углов светового потока. То есть в ассортименте представлены модели как акцентным освещением, а, так и с более широким углом то есть для общего освещения, потому что периодически возникают запросы. А, Использовать трековую систему для замены люстры. Ну, то есть для того, чтобы изменить люстру, нужно использовать источники света с широким углом освещения. У нас они представлены в ассортименте. А следующая также немаловажная особенность – это равномерное освещение. То есть нет так называемых а, кругов освещенности, а, ну, которые могут быть каких-то дешевых аналогов. Это достигается за счет того, что... А, Правильно и корректно сконструирована вот эта вот часть внутреннего светильника, рефлектор или отражатель еще можно назвать ее. И у нас освещение переходит достаточно плавно от своей основной части к периметру освещения, ну, то есть, собственно, не создавая этих самых кругов. А, также в светильниках отсутствуют а, пульсации, а, плюс световая отдача данных светильников 90-люминсват и выше. Причем здесь следует обратить внимание, что световой поток и, собственно, светоотдача, они стабильные. То есть здесь нет так называемой деградации светодиодов или, проще говоря, тускления светодиодов, которые могут наблюдаться у более дешевых аналогов. Вызвано это чаще всего, собственно, тем, что светодиодная матрица перегружена, работает на пределе, от этого перегревается, и все это в итоге сказывается на срок службы и на, ну, как я сказал, тускление. И в каких-то дешевых аналогах это спады могут составлять там, за год, за два до 20-30%, ну, что достаточно э, большой, большой, скажем так, спад. И там, со временем э, потребитель может показаться, что света ему недостаточно, может он подумать, что зрение испортилось, а на самом деле нет, на самом деле просто вот, светильник, э, какой-то эконом сегмента стал слабо светить, то есть потерял свои свойства. А следующая особенность – это индекс светопередачи больше 83. А, и вот это, как видно справа на картинке, это делает… Цвета тона то более такими интересными, насыщенными, приятными восприятию более такими живыми. И, конечно, намного приятнее находиться в интерьере, расположенном слева, нежели в интерьере, расположенном справа. И на все данные светильники у нас предоставляется гарантия в два года. Дальше, собственно, двигаемся к ассортименту. Ассортимент можно разбить в две части. Первая часть – это светильники линейного плана. Соответственно, имеются три модели. Первая модель расположенная сверху. Модель с линзами. Собственно, линзы фокусируют цветовой поток таким образом, что здесь пучок света составляет ну, угол, угол составляет 30 градусов. Модель представлена в трех мощностях: 12-18-24 ват. Естественно, в трех вариациях размеров. И также есть вариации цветовой температуры 3-4 тысячи Кельвинов. Следующая модель линейная она уже имеет а, матовый а, рассеиватель, собственно, который мягко рассеивает цвет, за счет чего мы а, достигаем а, уже здесь такого бы, освещения более общего. А, угол составляет 110 градусов. Также три вариации мощности 12, 18, 24 в трех вариациях а, размеров и также цветовая температура 3-4 тысячи кельвинов. А, и следующая модель, последняя. А, раз... Ну, в разделе линейных светильников это вот такая модель, скажем так, форм-фактор книжка, которая уже поворотная в одной плоскости, также имеет а, линзованные светодиоды с углом освещения 30 градусов. Мощность данной модели 12 Вт и цветовая температура 4000 Кельвина. А, ну, чуть дальше, соответственно, мы продемонстрируем все эти модели, как они работают, как светятся. <coughs> а, собственно, следующий раздел а, моделей ассортимента Ferron – это, ну, в принципе, достаточно такие классические споты. Первая модель спот ну, самая простая классическая форма толусообразной, с углом свечения 35 градусов. представлен в мощностях 10 20 Вт, и, соответственно, цветовые температуры 3-4 тысячи Кельвинов. Следующая модель, ну, точнее, даже следующие две модели уникальные для рынка. То есть первая модель МГН 304 она дублирует нашу однофазную модель трекового светильника. мы собственно решили ее, она была популярна, мы решили ее представить в магнитном исполнении. на текущий момент, насколько я знаю, я не видел ни у кого в магнитном исполнении данного светильника. он собственно имеет акриловое кольцо, которое светится при работе светильника, ну, создает опять же такой дополнительный визуальный приятный эффект. и имеет матовый рассеиватель, который собственно мягко рассеивает свет и угол свечения данного светильника составляет 90 градусов. Модель представлена в мощностях 10 и 20 ватт. И следующая модель также в данном форм-факторе я ее не видел, можно сказать, что такая ну, форм-фактор таблетки такой вот, возможно, схожий функционал есть у конкурентов с углом свечения 90 градусов. но именно в данном форм-факторе я такой опять же модели не видел, Смотрится достаточно все стильно, аккуратно, интересно. Представлена она в мощности 10 ватт. И, собственно, то, без чего нельзя представить магнито трековую систему, это шинопровода и блоки питания. Собственно, шинопровода имеются в ассортименте как накладные, которые могут быть также подвесными, так и встраиваемые в гипсокартон длинными метр и два. На текущий момент я просто предвосхищаю вопрос по поводу установки натяжные потолки. На текущий момент... У нас специализированного решения для установки натяжных потолки нет, но можно использовать, э, э, можно использовать профиль, который есть на рынке, которым пользуются потолочники, собственно, для э, встраивания накладного шинопровода. А в шинопровод с шинопроводом уже в комплекте идет лицевая заглушка, ну, которая, собственно, может принять какие-то только ведущие части, э, и идут э, торцевые заглушки, то есть нет необходимости все это приобретать отдельно. И по блокам питания. Собственно, чтобы преобразовывать напряжение сети 220 вольт в подходящую для магнитно системы 48 вольт, нужно использовать блок питания. Имеют в, вас в сортименте два вида блоков. Первый – это блок питания выносной, ну, такой достаточно классический, и простой, как ну, схожие имеют сведенные ленты, блоки питания. То есть его удобно устанавливать за подвозначенным пространстве, либо в щиток с мощностью 100 либо 200 ватт. И вторая модель, она уже более интересная, она напрямую включается к сети 220 и просто устанавливается внутрь шинопровода. Ну, соответственно, далее по шинопроводу протекает 48 вольт напряжения. Также представлен, представлен в мощностях 100 и 200 ватт, и ну, данная модель рекомендуется использовать... Ну, в тех местах, где нет возможности спрятать выносной э, стандартный блок питания. Ну, то есть, например, э, бетонный потолок. То есть там есть только выход 220. Ну, вот, включаем 220, устанавливаем шинопровод и все. И далее по э, комплектующим. То есть тут в магнитной трековой системе сборка чуть более сложная, чем э, однофазная трековая система. Э, у нас имеются в ассортименте соединители. Которые не передают дальше питание на следующий шинопровод с предыдущего. Они просто продолжают визуально линию, скажем так, шинопровода, линию трековой системы. И коннекторы имеются угловые в рамках одной плоскости, ну, то есть просто поворотные, и также с переходом с одной плоскости на другую, ну, то есть этот переход с потолка на стену. Как для накладного шинопровода, так и для встраиваемого шинопровода. Ну, плюс отдельно же имеются соединители для соединения, для соединения шинопроводов в линию. То есть если это не с помощью углов делается, а просто делается длинная линия. Но, как сказал, данные собственно, таководы питания не прикидывают с предыдущей шинопровода на следующий шинопровод. Нужно использовать вот такие вот таководы. Ну, собственно, он вкладывается в один шинопровод, провод прокладывается в и устанавливается в следующий шинопровод. Ну, тем самым питание будет передаваться на следующие, на следующие э, элементы конструкции. Также чуть дальше это все продемонстрирую. А, ну, собственно, все, что мы сейчас проговорили, все это отражено на данном слайде. Это, в принципе, нарезки, опять же, из ролика, который мы могли видеть в самом начале. То есть все шинопроводы, опять же, можно резать в любом месте. Uh, как они как это все фиксируется, как вставляются таководы в типа углы для прямого соединения. Все это можно асимметрично вот так изобразить. Uh, именно по самой презентации у меня все. Uh, если в текущий момент вопросов нет, uh, я тогда переключаюсь на живую камеру и собственно сейчас живую будем смотреть, демонстрировать. Uh, опять же, если какие-то вопросы сейчас будут, можете писать их в чат. Сейчас параллельно будем просматривать и отвечать на них. Так. Да, есть, есть. Собственно, начнем с ассортимента. Собственно, представлен он моделями нейного светильника. Первая модель с линзами, которые фокусируют световой поток. И опять же, при большинстве углов, как я говорил, если смотреть на данный светильник... Чипы не видны, соответственно, они не будут слепить при качестве вопросы в обещании. В адаптере имеется, как говорил, собственно, магнит, который крепится к стальной пластине в шинопроводе. И а, имеется а, кнопка на адаптере, собственно, при нажатии на которую ослабевают, либо становятся более жесткими данные а, клипсики. А, следующая модель собственно, такая же, только уже в линейном исполнении с матовым рассеивателем. Все то же самое. А магнит и кнопка. И последняя модель, как говорил, поворотная. Такой форм-фактор книжка, также с линзами. Вот так это все выглядит. Поворачивается. И следующие модели. Уже более Классические. Спорт. самый простой классический тубус вот вот, тубусообразный все то же самое а магнит в адаптере кнопка следующая модель также уже с акриловым кольцом и матовым рассеивателем вот таким вот модель собственно форм Такой вот таблетки также широким углом освещения так, далее, собственно, двигаемся к самим шинопроводам. То есть вот так вот а, выглядит а, шинопровод встраиваемый. Вот а, так выглядит а, накладной. А в комплекте, как уже сказал, идет вот такая лицевая заглушка, которая сделана из пластика. Ну, собственно, вот она также матированная. Ее можно резать а, ну, в необходимых местах. И, собственно, закрывать какие-то предыдущие части. Ну, по желанию, опять же, можно ее и не использовать. И также в комплекте идет, идут сами торцевые заглушки. Далее, собственно, по сбору данной драковой системы. Ну, вот, на накладной. В самом шинопроводе имеется внизу такой вот пазик. Мы, например, берем коннектор угловой. И, собственно, в данный пазик просовываем всю эту конструкцию Эта конструкция фиксируется на потолке, но, как сказал, для того чтобы запитать следующий шнапровод, нужно использовать таковод. есть у нас в ассортименте вот такой гибкий таковод, который устанавливается, собственно, с одной стороны шнапровод, прокладывается провод. Следующий. И, собственно, ну, устанавливается далее в следующий шнопровод. То есть, так-то, видно, вот, там он внутри установлен. А для, для соединения приложения питания а, шинопроводов в линию, используется уже вот такой короткий таковод, что он просто вкладывается, опять же вставляется в один шинопровод и продолжает питание в следующем. Есть, так вот это выглядит. А по встраиваем проводу и коннекторам, то есть в комплекте как к коннекторам уже идут вот такие вот э, э, скобы, собственно для жесткой фиксации. их можно располагать э, и фиксировать двумя способами. первый способ это собственно усиками э, в, ну расположенными к коннектору, и тогда всю эту конструкцию можно будет фиксировать и э, забивать киянкой либо второй вариант, такой даже, наверное, более простой, это можно брать скобу, в нескольких местах ее так вот сгибать и выпрямлять. И устанавливать уже усиками наружу. А за счет того, собственно, что мы погнули чуть эту, эту пластину, она ну, стала достаточно уже жестко фиксировать. И этого будет достаточно, чтобы, собственно, всю конструкцию зафиксировать. Ну, то есть это такой, скажем так, лайфхак как можно делать поводить без киянки. А, так, ну и, собственно, теперь. Переходим к блоку питания. Так, вот, собственно, представлен блок питания выносной, классический. Для того, чтобы запитать трековую систему, нужно использовать таковод. Вот так он выглядит, собственно, таковод. Имеются две вариации: с длиной провода 2 метра. Ну, если что расположен далеко. Либо с длиной провода 0,5 метра. Ну, собственно, если нет необходимости куда-далеко все ввести. То собственно, устанавливается. Так вот в подключается все это к сети 220. Ну и можно продемонстрировать, например, вот, ну, например, как раз спот с кольцом. Вот так все это выглядит, так все это светится. Если видно, подсветка отдельно работает, так что засвечивает прекрасно. Ну, допустим, вот модель книжка, опять же. Будет выглядеть ну, вот опять же видно что она не слепит при нахождении помещений здесь только уже максимально наклонить да у нас свет ну за счет чего достигается такой фокусированный световой поток чтобы достигнуть необходимых показателей освещенности а, ну и, допустим модель таблетка скажем так вот это вот Там Там устанавливается все легко фиксируется широким другом так всегда смотрится так, и, собственно, второй э, вариант блока питания э, это блок питания уже есть, Вот так он выглядит. Он напрямую э, устанавливается просто шинопровод, устанавливается заподлицо. То есть его практически, ну, даже в принципе не видно, что он там установлен, только с лицевой стороны видно. А здесь уже никакой таковод отдельно не требуется, потому что ну, сам по себе уже блок питания выступает вместо таковода все к сети 20. Опять же, демонстрируем работу. Так, включу. Да, собственно, включили питание. Вот так выглядит обычный спот. И я ну, думаю, самое такое вот интересное еще решение это вот матовая, как раз световая линия. То есть вот так все это выглядит. Ну, как раз оптимально в интерьере вот использовать а, а, комбинацию классических спотов вот с такими световыми линиями получается очень такое вот интересное решение. А, так, в принципе это все, что хотели мы вам продемонстрировать и показать, рассказать. Вопросы, может быть, были в чате? Я так понимаю, что вопросов не было. Но, возможно, вы уже не первый раз подключаетесь к нашему вебинару. Возможно, уже на предыдущем вы были в нашем вебинаре. Ну, либо, опять же, вы уже подаете трековую систему. В том, ну, надеюсь, нашу. И, в принципе, все все знаете. А, вот вижу вопрос. Есть есть ли возможность управления светильников по отдельности? А на текущий момент, к сожалению, нет. То есть у нас решение простое. Мы привезли Эконом решения для ну, просто работающая на вплыл-выпл, то есть как по принципу однофазных светильников, без возможности управления в текущий момент. В принципе, опять же, какие-то вопросы, которые у нас были в рамках прошлого вебинара, я уже отвечал. Если у вас какие-то еще вопросы будут, вы также можете всегда их там, задать э, на нашем сайте. там поддержку. И, мы на них... и спасибо, что побывали на нашем вебинаре. Можете, если будут вопросы какие-то, задавать их, я сказал, нашу поддержку, мы на все вам ответим. Все, спасибо, всего доброго.